Здарова, ребятки! Сейчас я буду смотреть комментарии. Последние видеоролики были у меня... Много их было в Рой-клубе. И вот а, комментаторы из Рой-клуба, а, скорее всего, это даже живые люди, это не боты, они оставляют комментарии. Очень веселые комментарии. Переписываться мне с ними под видеороликами порядком надоело, потому что половина из них тупорылые бараны какие-то, а, что-то переворачивают, диалог у нас не в то русло заходит. Поэтому свои ответы они смогут найти в этом видеоролике. Ну и вы наглядно посмотрите, как не быть тупым человеком сразу скажу что э, все мои ролики там большинство из них начинается что они для каких-нибудь оленей с рой клуба и я в этих роликах зачастую говорю что я не считаю всех всех участников рой клуба оленями есть люди которые понимают где они участвуют они этого не отрицают что это финансовая пирамида к этим людям у меня вопросов нет у меня есть э, Два типа людей, которые мне непонятны в Рой-клубе. Ну, как непонятны. Первый тип людей – это лоховоды. Они не обязательно в Рой-клубе. Это те люди, зачастую это вот золотые, сапфировые партнеры, еще какие-то, которые обещают вам, что все будет хорошо не только в Рой-клубе. В других любых проектах есть люди, которые говорят, это самая крутая тема. Заходи сюда, не пожалеешь, станешь миллионером. Когда проект схлопывается, они только потом начинают рассказывать о рисках. То есть они людей вынуждают вкладывать большие суммы денег, чтобы получать с них реферальные программы, не объясняя, Заранее людям то, что тут огромные риски То, что это финансовая пирамида И не стоит продавать квартиру, чтобы вложиться в такой проект Это лоховоды, то есть они ищут лохов и заводят их в такие проекты Есть такие люди И есть, собственно, лохи, которые ведутся на все это Вот есть люди, которые приходят в хайп-индустрию И они попадают на таких людей Бывают сильно доверчивые, когда еще не в теме Первые вот эти их ошибки, это для них урок, и они потом начинают разбираться дальше в теме и понимают, что есть такие люди, что не все проекты такие золотые и принесут им золотые горы, и что-то в этом духе. А есть вот сектанты Рой Клуба, которые оставляют мне комментарии, я им говорю правду, ну я им говорю все как есть, вот под видеороликом, по поводу видеоролика сегодняшнего, который я снял и сказал, что там про из Рой Клуба. Я в том ролике даже никого из них не оскорблял, я им рассказал, как работает Рой-клуб, почему он скоро соскамится, что вообще эта конторка из себя представляет, и человек мне пишет, что давайте снесем ему канал, ну это уже вообще ни в какие ворота, честно говоря, не влезет. И тоже многие задают вопрос а почему ты вообще наехал на рой клуб на мошкина и вот это все есть куча других проектов почему ты про них не рассказываешь почему ты не рассказываешь там про банки про маньяков про убийц а в рой есть одно но это мошкин который очень много любит сочинять неправды, про криптовалюту призм он сочинял неправду, про разработчиков криптовалюты призм, хотя я не заступаюсь за разработчиков призм, я к ним лояльно отношусь, то есть есть они и есть. Я себе кумиров там среди них не сотворяю, и очень много ошибок они тоже допускают. И есть у меня видеоролики, где я и разработчиков призм хуй сосил просто сейчас. А что их трогать? Что их трогать, если они ни хрена не делают? Или мне каждый ролик снимать и говорить, разработчики ни хрена не делают. А по сути их позиция такая, что они и не должны ничего делать, и они об этом прямо заявляют. Поэтому я или принимаю эти правила, или просто ухожу. Вот. Вот такой порядок действий они выстроили. Мы ни хрена не делаем. Хочешь вставайся, хочешь уходи. Все. Че тут э, мне выеживаться? Я не понимаю. И вот. Мошкин. Раньше, сейчас, не знаю, в чатах, еще где-нибудь застрагивает темы, что в призм дырявые кошельки, то есть манипулируют людьми, выдавая им заведомо ложную информацию, потому что в призм, ну, насколько я понимаю, нету дырявых кошельков, и люди, которые свою приватную фразу, блин, не пишут себе на лбу или не передают другим людям, они не теряли монеты. То есть безопасность в призм... Достаточно хорошая. Я пока что не столкнулся ни с какими проблемами, хотя на некоторых устройствах у меня вот на старом устройстве пароль вообще в заметках хранился, и ничего с ним не произошло. И самый первый кошелек свой я вообще себе ВКонтакте в личном сообщении переотправил. Поэтому не знаю, что там Мошкин чешет. И много чего он еще чешет. Что они курс роняют, никак не доказывает. А хотя есть доказательства, что Мошкин роняет курс специально. Также в Рой клубе были кражи. Кражи. Вот сколько у вас там сейчас степеней защиты и на почту там и платежный пароль придумать и еще что-то, а монеты все равно воруют. То есть Мошкин заведомо очерняет разработчиков призм и криптовалюту призм. Тем самым создает ей плохую репутацию. И пока Мошкин не извинится за свой базар или как-нибудь его не докажет вот весь, что он ранее говорил будут продолжаться, так сказать, нападки на Рой-клуб с моей стороны. Хотя это не нападки, это просто выявление правды, потому что я ничего не придумываю. За каждое свое утверждение я готов ответить. А Мошкин, ваш Мошкин, сколько он уже бабок с людей понасобирал всякими другими проектами, Рой-жилье, херье, машина, там, благо, бабки понасобирал, а потом вам что сказал? Пшли нахрен отсюда. Идите нахрен отсюда, я вам ничего не должен. Понимаете, что происходит? Если бы он хотя бы сказал, ну, как человек поступил, объяснил бы ситуацию, сказал, так и так бывает, признал свою ошибку, он бы намного человечнее выглядел. Но это чмо, бля, он вас кидает. И вы этого просто не видите. Есть очень много кинутых людей. Все мне сейчас пишут в Рой-клубе, все зарабатывают. В скором времени вы увидите, сколько людей потеряет в Рой-клубе. И уже достаточно большое количество людей потеряло в Рой-клубе. Просто чаты от таких людей защищаются. На Ютубе в комментариях они писать не могут, потому что попадают в черные списки. Инфофон весь защищается. Поэтому у вас вам кажется, что благоприятная обстановка внутри сообщества. На самом деле, или все не так. Ну и давайте разберем комментарии. Валерий Огуречников. <смех> Валера. Ответы ждем. Человек-то наш хороший. Вот он тут мне понаписал. Давайте, давайте почитаем с самого начала, что он пишет. Так закрывай этот клуб. Посмотрим, какой это герой, что базарить. Закрой. Ну, то есть, я, Рой Клуб, <смех> не говорил, что я буду закрывать. А я сказал в этом видеоролике, что вот название. Уничтожу Рой Клуб. На самом деле, ну, вы же понимаете, что название я эти специально придумываю, чтобы поржать вот-вот над такими участниками, которые все близко к сердцу принимают. Я его не закрою, я могу, ну не только я, один я ничего не могу, но есть комьюнити некое, назовем их сообщниками, не знаю даже так, которые разделяют со мной... Некоторые идеи И на самом деле нас там человек 100 Даже пару сотен соберется И мы можем просто накидать жалоб На канал Рой Клуба Определенных жалоб Эти жалобы будут соответствовать действительности То есть если вы мне сейчас накидаете каких-нибудь жалоб я ничего в принципе не нарушил да? Их вообще или не примут Или мне их очень легко будет оспорить По Мошкину, по его деятельности По деятельности всех золотых, сапфировых, там рубиновых Еще каких-нибудь деревянных Они реально нарушают закон Закон сервисов, на которых они работают Назовем это работой да? Потому что они шелохов стригут где-то И нарушают закон страны в которой они находятся. Поэтому их ресурсы, особенно канал, где более трех миллионов подписчиков, еще что-то там, они все закроются. Останется у Мошкина только Telegram, потому что его заблокировать в принципе нельзя. У Дурова чуть-чуть другая идеология, но на канал можно повесить меточку спам, и тогда тоже некоторые люди будут уже более осторожно относиться к той информации, которая там находится, и доверия к таким каналам не будет. Поэтому я не базарю. Это будет, это будет, если я буду наблюдать дальше такую картину, и пока тот чувак из видеоролика не извинится. Мошкин или живой мужчина этот, который... Ладно, не будем переходить. А, они могут за него извиниться как... Они могут за него извиниться как неорганизаторы Рой-клуба, а как управляющие Рой-клуба. Ну, примерно что-то типа этого. «И выходи с Роя, что ты там бабло снимаешь?» А ты мне указываешь, откуда мне выходить? Я же вам не говорю выходить, я просто говорю, что Мошкин вас наебывает. Если вы хотите сохранить бабки, то надо их забрать из Рой-клуба и все. Чё ты там бабло снимаешь? А что Мошкин будет снимать? А я не буду снимать. Почему Мошкин призмачей поимел? Вот призм сообщества он поимел, а его никто не может поиметь? Вот мы его имеем. Пока Хамичё хранит Юми, наращивает баланс, я снимаю стейкинг. Чем мне? Я же вам об этом прямо и говорю Я говорю, это пирамида, которая схлопнется Вас там греют на бабки И я в том числе Только я из всех, наверное Вообще, кто в РОИ есть Я об этом говорю А остальные нет И кто из нас зло? Все со стейкинга снимают Ну не знаю, как все А те, кто сегодня купил, они тоже уже снимают? Или нет? И все рады, ну да Это тех, кого не успели из чатов зачистить Че-то чем ты там недоволен? Да я вообще, я всем доволен. Я всем доволен, потому что мне достались монеты на халяву. Я получаю стейкинг на халяву. И вижу армию зомби, я не знаю. Может мне их почты все попросить, чтобы потом создать еще один канал какой-нибудь в Телеграме. И по лоховозкам вообще таскать, снимать с них рефералку. Потом скамить этот проект и переходить в следующий. Выйди с роя, а потом базарь. Так, если я выйду с Роя, я уже не могу бы зарить про Рой, потому что я не знаю, что там происходит. Покажи свой кабинет в Рой-клубе. Всем. Сцишь? сыш а, Ну, а зачем? Можете еще кое-что показать? Я не знаю. Обзывать людей нельзя? Ты никто. Так, а каких я людей обзываю? Вот ты меня назвал никто. Валерия Гуречников. Чему ты подзаборная, ты говоришь, что я никто, я тебя что после этого уважать должен, да я тебя обезьяна триперная, триперная буду обзывать, как хочу после таких слов, и обзываю я исключительно тех людей, которые в мою сторону посмели себе вот такие вот и подобные им высказывания. Поэтому огуречников ты с буквочкой В на фотке, фотки даже нету, Мошкин, может, это сидит. Еще один канал создал. И теперь комментарии с него пишет. В, поло... в половине своих роликов ты обзываешь людей. Зачем? Всем разные. Ну вот, я и говорю, всем разные. Есть нормальные, есть долбоебы. Как Валерий огуречников. Что тут непонятно? Ответы ждем. Человек то наш хороший. Вот тебе ответ. Если ты его ждешь в комментарии, то я вижу, ты смотрел мои ролики. Если ты хочешь, вот чтобы я точно ответил на твое сообщение пожалуйста одну монету призм в комментариях в донатных кошелек призм туда к транзакции пишешь сообщение любое криптовалюте призм это возможно, не знаю. Обучают вас в школе этому или нет. Сейчас кто-то мне напишет а нищеброд или а попрошайка, блять, считайте как хотите. Вот чем мне на вот этих огуречников просто так тратить время. А если вы считаете, что попрошайка это одна монета, призм это попрошайничество, то нет, я просто хочу статистику одну посмотреть. Но об этом потом. Если такие люди будут. Я уже говорил, что если там соберется 2222 монеты, то я вам еще раз докажу, только с фактами, что Мошкин балабол. То, что он не отвечает за свои слова. Пока что участники Рой-клуба не готовы посмотреть правде в глаза. Пока что там вообще ни одной монеты нет. Так, это по-другому. Вопросом Чудесное сообщество. Зачем льешь грязь? Наверное, Рой чудесное сообщество. Ирина, да, бля, зачем лью грязь? Во-первых, чудесное, не чудесное, возможно. Возможно, чудесное сообщество лохов, исключительно вот из тех людей, сужу, которые в комментариях у меня пишут. Зачем льешь грязь? Ну, во-первых, правда это грязь, лучше же горькая правда, чем сладкая ложь. Что уж поделать, ну, я тут причем, что правда оказывается вот такой вот грязный. А почему я эту правду обнародовываю? Я вам скажу сразу, я не мессия, не Иисус, да, я не берусь за все плохое и превращаю это все в хорошее. Нет, Рой Клуб задел мои интересы, и Мошкин реальный балабол. Поэтому а, вот ему той же монеты надо отплатить, я так считаю. Не участвую, Ярослав, Рои, ребята закупились призм. Все мы братья и сестры. Стыдно за тебя, испанский сыт. А, не участвую. Ну, я сам буду принимать участие. Ой, принимать участие. И буду принимать участие и буду принимать решение, где мне участвовать. Это уже никто за меня решать не будет. А в рои ребята закупаются призм. Ну, я поздравляю, закупаются призм и держат их на кошельках Мошкина. То есть, еще, почему я вот вообще к участникам Рой-клуба а, даже не лояльно отношусь, я к ним так отрицательно отношусь, потому что вот этими действиями, когда они покупают монеты, они думают, что это их монеты, и переводят их к Мошкину в проект, к Мошкину на кошелек, а все ваши монеты хранятся на кошельках Мошкина, я думаю, этого уже из вас никто не будет отрицать, все вот эти вот участники, они влияют на курс призм, и не в положительную сторону, потому что Мошкин манипулирует курсом призм, и он сливает монеты. Поэтому, ну а как мне к вам еще относиться? Все мы братья и сестры. Ну, возможно, предок у нас один общий, где-то так, как и обезьян, между прочим. Хотя с обезьянами мы не братья и сестры. Об этом тоже можно немножко подумать. Стыдно за тебя, испанский стыд. Ой, елки-палки, стыдно за меня. А кто ж я вам, тетенька, что вы за меня стыдитесь? Мы же с вами даже лично не знакомы. Пересмотрите свою жизнь, а то, может, вам еще за кого-нибудь стыдно, за бомжей на улице вам не стыдно, а за людей, которые к вам никак не относятся. Зачем вы испанский стыд испытываете за незнакомых вам людей. Я чего-то не понимаю, а что в общем случилось? Объясни, пожалуйста, к видеоролику этому. Ну, что случилось? Я говорю правду о Рой-клубе, а мне тут говорят, да мы твой канал заблокируем. Хватит рассказывать правду. А то новички не будут идти, узная правду. Так, мозг лает на слона, норм хайпуешь, конечно, Ну, хайпую может быть и норм, демон херд, хард, Хердкор, бля, пишет, Мозг лает на слона, я ему пишу, хреновая у тебя жизнь и представление о ней, если мошка для тебя слон, а он пишет, что сижу, сужу чисто по охвату аудитории и пользе для нее, ладно, давайте разбирать. Поэтапно. По охвату аудитории и пользе для нее. Ну, Бузова вообще тогда, наверное, мамонт, судя по охвату аудитории. Хотя против Бузовой ничего плохого не имею. И пользе для нее. Ну да, Мошкин большую пользу делает, когда у людей бабки изымает, отнимает, грабит народ. Это очень великая польза. А, действительно, тут он как слон себя ведет. Вот по сравнению со мной, если нас сравнивать, кто больше людей, денег отнял у людей на то мошкин действительно тут слон а я микроб наверное какой-то потому что лично я ни у кого ни копейки не отнял ладно когда искал слабые места в проекте но сейчас откровенная ахинея но смешно слабые места в проекте весь этот проект это одно слабое место а сейчас откровенная ахинея а в чем ахинея в этом видеоролике мне чувак сказал что он заблокирует мне youtube я сказал тогда мы заблокируем все ваши ресурсы и ваш проект ляжет еще быстрее никакой ахинеи я тут не вижу а, вот еще рой семья инвестор этому парню я плюнул в лицо сразу при встрече а потом бы обоссал когда он от толчка моей слюны упадет а, но к сожалению к сожалению, видать, нам не суждено встретиться. Скорее всего, он не с Беларуси. Да, чувак, от души тебе желаю встретить отморозков на жизненном пути. Наверное, он желает, чтобы меня там где-нибудь закопали, избили или еще что-нибудь сделали. Например, инвалида из меня сделали. В таком случае, рой семья, инвестор, желаю всей твоей семье, всему твоему роду сгореть заживо. Или... Долго и мучительно умирать от рака Сейчас кто-то скажет Да ты чё вообще ёбнутый Такие вещи говорить Я считаю, что человек, который мне вот такого желает Он тоже не совсем здоровый Собственно, отвечают той же монетой А по сути нам не суждено Встретиться и разобраться Как самцы, да Ну как раньше это Дуэль, кулачный поединок еще что-нибудь такое То мы должны друг друга вот тут вот так переиграть и на самом деле оскорбляя друг друга. И у кого жестче оскорбление по правилам интернета, тот ты выиграл. Так что, Рой, семья, инвестор. Всему твоему роду, блядскому, я желаю долго умирать и мучительно от рака, а под конец заживо сгореть в охренеть каких муках, чтобы в аду потом им казалось, что это какой-то курорт». На самом деле, рай тогда для них это и будет ад. Ад для них станет раем. Тоже что-то хорошее, я считаю. Автор агрессивен. Дай бог вам здоровечка. Дарья, спасибо за констатацию факта. Да, агрессивен. Да, агрессивен абсолютно к тем людям, которые агрессивны в мою сторону. Если ко мне подходит человек с добрыми намерениями, я его не шлю. Я тоже очень доброжелательный человек. Просто я считаю, что некоторые люди принимают доброту за слабость. Поэтому, ну, а почему я должен с ними разговаривать как-то интеллигентно, вежливо? Быдло понимает только свой язык быдлячески поэтому с ними мы так и будем разговаривать. Так-то призм больше ущерба принес людям, чем Юми, по крайней мере мне. С помощью Юми перекрыл ущерб призм. Я тебя полностью поздравляю, что ты смог, что ты смог перекрыть ущерб. На самом деле в этом нет ничего плохого. Но на самом деле, а как ты в призм потерял? Ты монеты свои продал в минус. Но ну, значит, ты еще не опытный человек. А тебе еще рано заниматься вообще инвестициями, если ты покупаешь монету по одной цене, а потом продаешь ее себе в убыток. А если ты скажешь, что тебе деньги в тот момент нужны были, это еще раз доказывает, что ты неопытный человек, потому что нельзя инвестировать долгосрочно в такие темы, деньги, которые тебе в скором времени могут понадобиться. А если там какая-то непредвиденная ситуация, уж не дай бог случилась, то ну а что уж тут поделать, тут уже должен выбирать. Или ты заработаешь на этом, или в данный момент, ну, заработаешь в дальнейшем, возможно, на этом. Или в данный момент что-нибудь да вытянешь и исправишь какие-то свои проблемы. Так, тут про стабилити, кровью это никак не относится, ну ладно, в стабилити я не участвую, тут так и ответил. Тут Исполин пишет Думал до конца года протянет Нет, походу до конца, лето потолок А если стенка в 2 бакса улетит Думаю в течение 3 дней Все кое в одно какое место полетит На самом деле я думаю, что Исполин даже не участвует в рой-клубе, Таким образом он решил поддержать этот видеоролик И кого-нибудь из рой-клуба переубедить Что на самом деле это скамовый проект Но еще раз вам скажу, вот смотрите я же не говорю все все сливайте и бегите строй клуба если вдруг вы вчера купили монеты эти блять юми монеты ладно монеты циферки эти на сайте и курс упал если вы по 230 взяли а сейчас 150 курс не продавайте монеты, вы сейчас не выходите с проекта продавайте стейкинг держите вот вы купили 1000 монет Делайте так, чтобы у вас на балансе всегда это тысяча монет лежала. Продавайте стейкинг. Если худо-бедно проект этот 3 месяца протянет, то вы свое вернете. Потом уже можете опять продолжать продавать стейкинг. Или вообще все продать и выйти с проекта, смотря какая там будет ситуация. По сути в хайп проектах так и надо делать. Пока придет, идет приток участников... А можно держать там бабки? Как только приток участников начинает падать, все, бабки оттуда нужно выводить, потому что это дохлая лошадь. Евгений Рост Призм пишет «Поддерживаю». Спасибо, Евгений. Есть люди, которые не смогут ответить на мой вопрос. Если Рой с ним э, сможет собрать больше, чем 51% монет Призм, смогут ли они технически сделать форк? Возможно, это из мифа фантастики, но допустим, смогут или нет. Смогут сделать форк, но на самом деле со своим форком они, в принципе, ничего не смогут сделать. Потому что еще несколько лет закрытый код парамайнинга, он будет закрыт. А если у тебя нет всего открытого кода от криптовалюты, я так понимаю, что нахрен вообще кому такая криптовалюта будет нужна. Если даже якобы у разработчиков, а если Мошкин соберет 51% и сделает Форк на самом-то деле, на самом деле, мы чуть не о том говорим, он сможет, имея 51% монет, захватить блокчейн и как-нибудь его переписать, потому что у него будет большинство нот, ну вот как-то вот так это работает, а форк он может сделать прямо сейчас. Просто он не сможет... Ну, что он со своим форком? Вот Юми, это считай, тоже форк призм. Там даже больше у него контроля, чем будет над призм, если он сделает форк. Потому что он не владеет полностью технологией. И с этим форком, я не знаю, ну, смотреть, сидеть будет на него. Больше ничего он не сделает. Так, у меня один только вопрос. Зачем этот Рой Клуб тебе нужен? Изначально, когда я залез в этот призм, в этот призм в кавычках не обращал внимания на какой-то клуб Рой не лез в него и до сих пор не знаю что это такое вадим ну ты не знаешь а кто-то знает кто-то смотрит эти ролики и я еще раз говорю что Рой клуб его основатель он не моему бизнесу мои моей, моей инвестиции он вредит Создавая ложную информацию, я ее вот таким вот способом опровергаю, тем самым еще рассказываю правду про его бизнес, а Рой Клуб это Мошкин Бизнес. Я еще раз говорю, это просто ответочка такая. Ок, хорошо, уничтожишь, допустим, ты Рой Клуб. Дальше, на кого гнать будешь? Я предлагаю начать с призм, очень много людей пострадало из-за этой монеты. Я отвечаю, не буду гнать вообще типа ни на кого, в чем вопрос, у меня не, не миссия жизненная на кого-то гнать, ну не будет трой трой-клуба, но все, я в этом видеоролике и сказал, конечно грустненько будет, что мы не увидим отмошки на очередной хинеи, ну а что ж так поделать. В призм отвечаю разработчики не затирают что монета сделает их миллионерами и не призывают вкладываться в призм по сути ну, все точно так мошкин вещает что рой клуб это охренеть какое сообщество сделать всех миллионерами остальные все говно а послушайте посмотрите что пишут в дорожной карте разработчики призм и о чем они вообще обещают на аудиторию там такого вы не услышите поэтому какие претензии могут быть к призм я не понимаю а если вам мошкин когда звал вас в Рой Клуб, сказал, что вы при помощи призм станете миллионерами, то это все вопросы Игрян к Мошкину, потому что это он вам обещал, не разработчики. А, «Правильно, смысл им затирать, если они уже обосрались», отвечает мне Игрян: «Типа разработчики призм ничего не затирают, потому что они и так уже обосрались». В чем они обосрались я не понимаю они сказали вот есть такая монета в нее заложены такие-то алгоритмы такая-то комиссия такая-то скорость транзакций, такая-то эмиссия монет и еще вот все вот это вот все работает в чем обосрались непонятно так, тут Евгений Рост отвечает, я скажу вам больше, очень много людей вообще пострадали от всего подряд, и криптовалют тоже, а призм всего лишь одна из тысяч, сколько пострадало от биткоина, тебе столько не снилось, так что думай, потом пиши. Вот тогда молча зарабатывай на своем призм, отвечает Игорян Евгений, а людей не трогайте, пусть зарабатывают в рой-клубе, на юме, или вы думаете только о себе, молча зарабатывайте, они вас не трогают, вы их не трогаете, а то вы как звери напали, стыдно за вас, еще один человек, не знаю, но скорее всего человек, если пишет, даже знаки препинания ставит какие-то грамотно, наверное пишет, не могу давать стопроцентную оценку, потому что сам не совсем грамотно пишу. Но давайте разбирать по порядку. Вот тогда молча зарабатывайте на своем призм. Блин, я на призм вот в данный момент не зарабатываю. Я просто собираю у себя монеты призм. Что будет дальше, посмотрим. Зарабатываю я не при помощи монеты призм. А людей не трогайте, пусть зарабатывают на рой-клубе. Если кто-то зарабатывает на рой-клубе, то пускай зарабатывает. У меня вообще к ним претензий нету. Если они, тем более, тихо сидят. На юмине на Юме, хоть на не они зарабатывают, там, а, сдают его куда-нибудь по вызову мальчика. Или вы думаете только о себе? Ну, бля, каждый человек, в первую очередь, думает о себе. Ну, конечно, это, если это не Иисус или Навальный, который думает о России-матушке. Молча зарабатываете, они вас не трогают, вы их не трогаете. А я не трогаю тех, кто меня не трогает. Все мои обращения абсолютно к тем, кто меня хоть как-то задел. Я на улице к людям не подхожу и не говорю... Вы, блядь, чего тут ходите, или еще что-нибудь такое. Поэтому вот это вот молча зарабатываете, они вас не трогают, вы их не трогаете, так я и не трогаю, к чему твое сообщение. А то вы как звери напали. На кого я напал? Я напал на долбоебов, которые у меня хрень всякую пишут в комментариях. Больше ни на кого я не нападал, а на адекватных людей тем более. Стыдно за вас, со стыдом мы уже поняли». А, ну вот Евгений отвечает, кто на кого напал, вы людям не, да, не даете правильной и честной информации, и это значит только одно, что вы обманщики, все верно, а Мошкин вообще конченый мошенник, все верно, и вы такой же, ну да, те, кто оправдывают Мошкина, они такие же, как Мошкин, то есть очень-очень гнилые люди. Можно начинать с чего угодно, хотя бы с Юми. Юми не криптовалюта, централизованная и так далее. Он же говорит, что все наоборот. С Евгением совершенно согласен. Хопнем мошку вместе, запускаем флешмоб. Именно так, именно так, Андрей, он будет и называться. Создам чат в Телеграме, будем писать, банить все его ресурсы. Если, наверное, в ближайшее время не появится каких-либо извинений от его или его приближенных. Гей-клуб давно пора прикрыть. Жириновский, Мионов также считают. Раз все так как ты говоришь, значит трой клуб на правильном пути видео, я записал видео я не знаю, а что я в этом видео говорю, раз все так, как ты говоришь, значит Рой-клуб на правильном пути. Я в том видеоролике сказал, если участники Рой-клуба хотят мой канал заблокировать, мы их ресурсы начнем блокировать. Что тут на правильном пути? Еще я говорил, что они детский контент. На канале на котором детская аудитория пиарит свои пирамиды финансовые где люди потеряют деньги это тоже правильный путь Ну, курбан тогда не знаем а, так а, дальше пишут юми это не криптовалюта юми это токен рой клуба этот токен живет только на серверах мошкина и каком независимом блокчейне тут даже не пахнет но до юми а, весит 8 мегабайт это смешно это действительно очень смешно. А, дальше тоже пишет а, Алга Казахстан. Когда правду скажешь, никому не нравишься. Ну, совершенно верно. Хотя вот а, все-таки есть поддержка от Алга Казахстан. А, значит, кому-то все-таки нравится. Дальше. Гол тот с а, Авкой Юми. Парень, ты понимаешь вообще, что несешь? Вот же детектив, мамин детективы мамины пошли. Это на видеоролик, где я залез на государственные сайты и показал, что у Мошкина есть действующие штрафы, которые он вне состоянии, видимо, оплатить. В чем я детектив? Я никаких расследований не проводил, я взял информацию с открытого источника и все. А вот что он смеется, это напрасно. Что вы думаете о лидере, который должен государству бабок? Причем вы же говорите, что это мелочи для него, это небольшие бабки. Так пусть выплатит. А то потом будет, посадит его в тюрьму, якобы может. А он скажет, это все вот из-за этих штрафов. Зачем он подставляется? А еще людей учат не платить кредиты, чтобы с них долги списывались. Что-то мы не видим, чтобы с Мошкина его долги списались. Как должен был, так и остается должен. А еще женщины сбивают. Молодец, мужик. Скам, не скам, кого это волнует, если Юми приносит деньги? А вот паренек решил просто хайпануть. Ну, я смотрю, тут много кто заметил, что я решил хайпануть. Ну, а что же, весело ж, весело ж, когда вот э, неадекваты какие-нибудь появляются в комментариях. А, приносит деньги. Да, кому-то приносит, а кому-то вот на данный момент уже не приносят. А в дальнейшем много кому не принесут денег, потому что все равно большинство потеряет Рой Клуб Топ, и это факт. Люди заработали очень много, и то, что ты тут сказал, никак не повлияет. Бред, короче. Ну, на самом деле нету никаких доказательств, что заработали очень много люди. А вот доказательства, что десятки, а числе там уже не сотни людей потеряли, и причем внушительные суммы, они есть. Ну вот, Кевин пишет, на торговле людьми тоже охрененно много можно заработать. Я, кстати, раньше такие доводы и приносил. Некоторые писали, какая разница, каким образом зарабатывает Мошкин там. Ну вот, можно и людьми торговать, и органами, и детьми, и женщинами в рабство их сдавать. Ну не только женщин, что за сексизм. Мужчин тоже можно, тоже одобряйте. А когда людей выкрадывают обманным путем, а потом их в рабство продают. Это вы оправдываете? Не Лосс. Да Комошкин то же самое делает. Он заманивает людей, обманывая их в Рой-клуб, не рассказывая всей подноготной, что тут происходит, что может произойти. И какое-то количество людей зарабатывает, а потом еще большее количество людей теряет. Бредовое сравнение, в сравнение пишет. «Ну, для твоего разума, возможно». Вот Кевин ответил. «Все совершенно верно». И тут вот Рой Кубовец отвечает «Ну-ну». «Но-но». «Гну-гну». «Все правильно, но если ты послушаешь Владимира Мошкина, то заметишь, что он прекрасный, просто великолепный продажник. И людей, которые хотят заработать, тоже много. Так что проект работает лошадка». «Запятой я не увидел». Наверное, это все-таки не ко мне обращение, что я лошадка Хотя мне и говорили, что у меня лошадиное лицо Возможно, тут как лошадка Оставлю это уже на ваше усмотрение, мне без разницы И так, и так сойдет Продажник может быть великолепный, но он такой продажник годов 2000-х, когда люди еще велись на всякую херню. Сейчас, я думаю, люди поумнели, а вот глупцы, которые верят в Мошкину, как раз-таки остались в, в рой-клубе. Но работает как лошадка, Ну пока что работает. Пока что работает, этого отрицать не буду. Иван Колобов пишет, ну ты молодцом держишься. Спасибо, в принципе, а что тут? Я ж не на фронте, что мне тут ценывать? Так, тут Афиника, ладно, мы об этом вообще не будем, и это еще одна финансовая пирамида, которая уже закрывается. Так, видео, где я рассказывал о штрафах Мошкина и о том, что он сбивает женщин, прям попытался всю грязь вылить на него. А что за, а за грязь? Это все в открытых источниках. Ну, я что, придумал что-то? В чем претензия, Саня Шульц? Во-первых, ссора с женой это их личная семейная, ну прям как Менца в Деповске. То есть ты ее пристрелить можешь свою жену или что, если это твоя жена, это рабыня твоя, блять, или что? Я не понимаю, Саня Шульц, твой батя тебя может отпиздить как щенка поганого вот сейчас, когда тебе уже столько лет? И сказать, Харю свою закрыл, бабки мне все отдал, и сейчас я тебе ногу сломаю. Или что там, Мошкин, сделал? Ты вообще баран или что? Поскубались с женой случайно, сломал ногу, он же не специально ей ломал. А мы не говорим специально, а он же потом скажет, я же не специально людей в рой Рой-клубе кинул. Специально, не специально, это уже не важно. Поскубались они с женой. Во-вторых, за это не сажают. За что за это? За штрафы? За то, что людей бьешь, не сажают? Мне кажется, сажают, особенно если таких случаев будет много. В-третьих, а почему он должен платить государству, которое нас обобрало до нитки? А я откуда? это уже их вопросы с государством, почему он должен платить. Может он нарушитель какой-нибудь, еще что-нибудь. Там они уже пускай лично разбираются. Есть факт, что он должен бабки, он их не платит. И тем самым подвергает всех участников Рой-клуба, что проект закроется, потому что, возможно, его счет там арестуют, еще что-нибудь, закроют его в крайнем случае, и тогда он просто не сможет руководить этой площадкой, и все закроется. Сейчас создаются левые сделки, тем самым сбивают цену монеты Ой, блядь, не смешите меня, левые сделки сбивают монету, торгуйте на бирже левые сделки вам, какую кто вам монету сбивает? Как вообще цены в P2P, Могут на что-то повлиять. Я сегодня зайду в какой-нибудь P2P обменник и буду продавать одну сатоши по один от доллара. И что, курс биткоина настолько опустится? Цена регулируется только биржей, стаканами на бирже, продажей и покупкой. Если вы бараны, ну, этого не понимаете, Саня Шульц, ты, блядь, олень или кто? В Рой-клубе, в Рой-школе объясняют вообще криптовалюты, криптобиржи, как это все работает. P2P-сделки вообще никак не влияют на курс. Таким бы образом можно было пампить и дампить вообще любую криптовалюту. Блядь, бараны какие-то появляются вообще в шоке. А значит, что Рой-клуб... Бояться. Кто боится? А еще Саня Шульц, если ты не знал, Ройклуб это вообще централизованная площадка, ручная площадка. Мошкин может нажать на кнопочку, и любая сделка исчезнет, ее как будто не было. Или аккаунт этого человека заблокирует, и по IP-адресу ему вход будет запрещен. Поэтому вот эти сказки пускай Мошкин вот таким оленем, как Саня Шульц рассказывает. Он создает угрозу банкам. О, да, блядь, Рой Клуб создает угрозу банкам. Ну да, Рой Клуб больше бабок у людей изымает, чем банки. В этом, конечно, они угрозу создают банкам. Они больше своруют, чем банки. Которые, в свою очередь, загнали все население в кредит. И не хотят отпускать кредиторов. Блядь, в какой кредит? Я лично не, не брал кредитов. Ну, на себя. Конечно, когда есть выгодная темка. Вот недавно я взял кредит. Небольшое, правда, это вообще мелочь прямо сейчас. Вот могу его заплатить. Но я понимаю, что белорусский рубль к этому времени, там на долгий срок этот кредит, что к этому времени... Это будут вообще копейки, то есть сейчас за бесценок а, вещь в кредит я взял. Это получается, вот расскажу одну историю, а, когда-то давно, там около 15 лет назад, а, мои родители построили квартиру, и тогда у мамы была зарплата 450, может 400 тысяч белорусских рублей, а кредит по квартире был... Что-то в районе 300 тысяч рублей. То есть, представляете, 75% мама со своей зарплатой должна была отдавать вот как раз-таки за этот кредит. Если мы сейчас, а он на 25 лет от кредит, там программа, я не знаю, как это все называется, но сейчас, если бы его досрочно не погасили, то есть раньше выплатили уже давно кредит, но если бы досрочно его не погасили, то сейчас... При зарплате, ну, в среднем, давайте возьмем, в 900 рублей, кредит, на самом деле, надо платить всего лишь 30 рублей. Вы представляете, какая разница получилась? В 30 раз разница, ну, если я все правильно посчитал. Да, в 30 раз разница. Вот а, такие кредиты, а почему бы их не взять в банках? А то всех, блядь, под кредиты загнали. Научись зарабатывать, если не хочешь брать кредит. Зачем ты вообще берешь кредиты? Под что? Под какие нужды ты берешь кредиты? А, вот пишет Кевин, Сигин это ручная биржа. Все совершенно верно. Ну, тут ладно. А, ну, давайте посмотрим ответ. Ну, тогда рекомендую для начала изучить данный факт. Просто для твоего размышления, если у тебя еще остались мозги. Почему объемы торгов в Сигин никуда не передаются? Допустим, что Сиджинет и Рой Клуб проекты Мошкина, Что в этом плохого? Монеты продают и покупают живые иллюзии, Есть спрос, есть предложение. А Сбербанк проект Грефа. Ну ты ж пользуешься его картой и его банком, возможно, берешь там кредиты. Что-то у чувака, блять, Шульц у тебя проблемы какие-то с кредитами. Откуда ты знаешь, живые люди, неживые люди покупают, есть спрос, есть предложение, но вот мы видим, что сейчас спроса меньше, чем предложение, потому что монета падает в цене, когда ситуация наоборот, хотя Мошкин гонит, что наоборот, то цена растет, она не может никак падать и никакие пизделки, какие-то еще дополнительные сервисы. На это уж точно никак не влияют. А Сбербанк – проект Грефа. Ну, хреново Греф. Греф – кто он, руководитель Сбербанка? Завтра там может быть Вася Пупкин или Саня Шульц. Ну, конечно, Саня Шульц там только уборщик может быть со своим мышлением, и то вряд ли. Возможно, высшее образование попросит, чего у него явно нету, хотя высшее образование не гарантирует наличие мозгов. А ты ж пользуешься его картой и его банком, ну, блин. Я тоже, например, пользуюсь картой и банком. И без комиссии вообще обналичиваю бабки. Что в этом плохого? Возможно, берешь там кредит. Короче, понятно все с Шульцем. А, видео вот это вот про Мошкина, что он э, зэком скоро будет. Ну ты мухоморщик. Галапиритол и сульфазин по тебе плачут. Я очень люблю таких долбоебов, как Александр Щербин, потому что вот напишет что-нибудь... Говорит, ну ты мухоморщик, это какое-то оскорбление, которое должно за собой что-то нести, а почему я мухоморщик, а может быть я что-то неправильно сказал или что-то придумал, ну в этом плане может что-то... Тогда да, тогда можно уже было бы продолжить диалог. Но, насколько я понимаю, и у него или просто мозгов нет, или аргументов, поэтому он высер свой хочет выкинуть какой-нибудь, чтобы как-то повестку сдвинуть. А я ему напишу, а ты чмо какое-нибудь болотное, и мы дальше уже начнем собачиться. Андр, Щербинин, иди нахуй, блядь. «Бля, а ничего, что это его жена? Еще один Иван Иванов нашелся, долбоеб какой-то». А, Кевин правильно отвечает. Кевин вот, блядь, жму руку, потому что все мои мысли излагает. То есть ее можно нещадно пиздить, блядь, если это твоя жена? Вообще, какое ты право имеешь кого-то трогать, какого-то другого человека? Даже не человека, птичку, блядь, собачку, кошечку. Какое право -то вообще, ты вообще кого-то имеешь право пиздить?» Если тебе, на тебя налетели первым, то ты можешь дать сдачу. А По-другому, ну, значит, ты нездоровый человек. Какое отношение это имеет к Рой-клубу? У большинства людей есть неоплаченные штрафы, и это не говорит об их финансовом благополучии. Хотелось бы более сильных аргументов. Криптоконнект. Руководитель Рой-клуба имеет сколько там? 700 тысяч штрафов. Если государство им займется, с ним там что-нибудь смогут сделать. А если еще узнают, что он финансовые пирамиды руководит, то точно что-нибудь сделают. Посудит, скорее всего, это имеет прямое отношение к Рой Клубу, потому что управляет Рой Клубом Мошкин, Фриман, Беливенз, все, бля, Герпак бы сначала вылечил, прежде чем видос запиливать. Ну, ты уже, наверное, вылечил, прежде чем как комментарий писать. Меня, еще раз говорю, радуют такие люди, которым по теме видеоролика сказать нечего. Они вот свою несостоятельность высказывают вот так, никак не аргументируя, просто оскорбляя. Если в моих роликах есть какие-то оскорбления, то они подкреплены чем-то. Я говорю, этот человек долбоеб, потому что он 2 плюс 2 не умеет складывать, хотя у него есть высшее образование, допустим. Как такого человека можно назвать? долбоебом, если он складывать простые числа не умеет, а он просто вот высер свой кинул и никак даже не расписал, а что и почему. Алексей Мезенцев Пишет, поднял с января в 4 раза больше, чем вложил. Не слушайте люди таких коунов, никто вас не обманывает. Криптовалюта это риски, никто гарантии не дает. Но что это скам, это полнейшая чушь, как и автор этого видео. Я тебя поздравляю, что ты в 4 раза больше поднял, чем вложил, значит кто-то потеряет эквивалентную сумму. Даже чуть больше, потому что Мошкин-то с этого тоже еще что-то должен был поиметь. Не слушайте, люди, таких клоунов. Никто вас не обманывает. Криптовалюта — это риски. Но что-то Мошкин иногда что-то так вяленько пытается об этом говорить. И то из-за вот таких вот нападков, как у меня. Вы должны мне еще спасибо сказать, потому что Мошкин теперь как-то... Начинает хоть маломальски там что-то правильное вещать Уже, говорит, кредиты брать не надо под это дело хотя раньше говорил, несите всю технику в ломбард Вкладываем в ройку, бабки поднимать будем Никто гарантии не дает Ну, Мошкин дает Мезенцев, Алексей У тебя на жопе уши или что Мошкин еще какие гарантии дает Но что это скам? Это полнейшая чушня как автор этого видео. А, да, я не скам, и то, что я скам, это полнейшая чушня. Это я точно подтверждаю. А Рой скам. Мы это будем наблюдать. Попкорном запасайтесь, сажайте кукурузу. Потом будем попкорн лопать. Ну и а про Рой-клуб то что? Ну, бля. В этом видео я рассказывал, что у на штрафы, что он избивает женщин, то, что его могут как нарушителя закрыть в тюрьму, потому что он ведет не совсем порядочный образ жизни. Пишут: а про Рой-клуб что? Так Мошкин, блять, кто? Руководитель Рой-клуба. Если он говнистый человек, которого могут закрыть, то что станет с Рой-клубом? Тупые, блин, или что? Спасибо за видео. Ну, вот это мы вчера разбирали с вами. Захожу посмотреть твои ролики, чисто поржать себя. Это тоже здорово, если кому-то приношу радость. Я думаю, что курорт Шах, возможно, думал так меня затроллить, может даже оскорбить. Но блин. Вот мы видим Павлы Воли, Харламовы, там еще какие-то люди, они, это их работа, поэтому в этом ничего унизительного не вижу. Сергей Рой Клуб пишет, это пиздеж полный, причем к видеоролику призм в швейцарском банке. Причем в этом ролике я говорю о том, что просто читаю пост с канала разработчиков криптовалюты призм. А вот вы говорите, товарищи. Рой-клуб сидит спокойно и к вам чем не лезет. А Сергей Рой-клуб написал, что это полный пиздеж, тем самым унизил, не знаю, оскорбил сообщество призм, не подкрепив это, опять-таки, же, никакими-то фактами. Хотя в чем там пиздеж, может быть, я тоже не понимаю. Наверное, только тупой человек, как Сергей Рой-клуб, автор этого канала, может это понять, потому что там никаких вообще не было утверждений в том посте. В том посте проходит опрос, где говорится о том, что призм будет сотрудничать с швейцарским банком, да. Если соберется нужное количество голосов. В чем там пиздеж, не знаю. Там даже голосов сейчас только не собралось. Здравствуйте, как с вами? Так, это вообще не по теме. Все может быть, Алга Казахстан пишет. А, это продок, это продок. Додж. По... Дмитрий Комков хвастается знанием текст, текстов касты. Полупидорок. Тут э, за точками он задел, наверное, чтобы YouTube не заблокировал. Кстати, некоторые пишут комментарии, а они... А, попадают в спам, удаляются, потому что там алимат или ссылки какие-нибудь. А эти гнойные думают, что это я их удаляю. Ну, вот видишь, я даже такое не удаляю, чем мне там ваши какие-то детские обзывалки удалять. Пишет: полупидорог такой гелем вылезан, кремом вымазан, откуда вылезут? Из книги редких видов выписан елки-палки. Группа моего детства, скажем так. Ну, что тут сказать. Классно, можешь еще куплетик написать целиком, а лучше песню целиком, Дмитрий Комков. Может хоть чуточку что-то извилины зашевеляться в голове. А, тут пишет, это уже вообще старый э, ролик, вот тут, кстати, можете в этом ролике Юми Рой Клуб, что тут написано у нас. Владимир Мошкин, умная монета Юми. Это еще до выхода Юми. Можете послушать этот ролик, что Мошкин говорил, какая это монета будет. То, что это... и Ну, короче, посмотрите этот ролик. Там видно, что Мошкин балабол. И пишет, кстати, более года прошел ждать от твоих... Ванговских долго еще Запили видос свежий по Рой клубу, А то говнометов давненько не слыхивал Четыре дня назад был оставлен Комментарий А на самом деле, ну, что это за бот, блять, находится Он четыре дня назад Написал этот комментарий Хотя давайте зайдем на YouTube И посмотрим А был ли четыре дня назад На моем канале ролик о Рой клубе? Я вам уже сейчас скажу Что был ролик, она на в моем канале о Рой Клубе, и не один. 5 дней назад. Юми, купить хотят больше, чем продать. Неделю назад. Когда продавать Юми? Неделю назад. Мошкин, смотрю прямой эфир. Неделю назад. Рой Клуб, скам. Неделю назад. Рой Клуб, реальный отзыв. Неделю назад. То есть, блять, 5 роликов. 6 роликов. 7 роликов за последние 2 недели. Боты, блять. Криптовектор пишет. Эх, парень, ты уже совсем запутался. Зайти на Сигин, посмотри, сколько ордеров стоит на покупку и на какую сумму на сегодня. Это 372 биткоина. А что на твои ордера на Сигин на покупку? Ну ладно, если это в бирже, то якобы они что-то должны значить. Только мы давайте не будем упускать тот момент, что Мошкин. Может нарисовать там все, что угодно. И в том ролике, где я вот смотрю трансляцию Рой Клуба, где этот ролик, вот, прямой эфир, я вам показывал, как можно даже, я могу написать там любую сумму и заскринить это. Что уж говорить о Мошкине. И кто-нибудь видел вообще эти биткоин-кошельки? Может, Мошкин адреса даст, чтобы вы в этом убедились. А то есть 372. А у меня миллиард биткоинов есть. Знаете? эквивалентном почти 14 миллионам долларов фото да. вот это и есть спрос какой-то Ой, блять олени и чтоб продлить курс и чтоб пролить курс ниже доллара нужно чтобы нашелся дурак который сможет эту стенку откупить и к тому же он должен иметь юми не менее чем на эту сумму а такого количества монет нет вообще ни у кого роевцы молодцы в этот раз сделали все грамотно учли ошибки разработчиков призм и их уже понятно что ш... и... и их уже понятно точно ущерб систем ущербные системы продвижения и кстати почему ты решил что на скрине на скрине у мошкина юми который он продал ну что тут сказать долго много херни какой-то написал вот первую часть мы разобрали до доллара пролить курс ниже доллара ну посмотрим посмотрим как эти битки будут расходиться якобы расходиться на самом деле просто исчезнут кто-то вдруг сольет или еще что-нибудь можете может украдут битков у него 372 битка не смешите мои подковы пролить юми сейчас вот можно если все продадут монеты откуда у него эти битки даже если вот мы посчитаем что это правда откуда он же только до этого в призм зарабатывал. Значит, он слил призм на столько битков. А вы удивляетесь, почему курс упал? У Мошкина же не было других доходов. Вот и думаете. А если у него столько было битков до этого, то почему он попрошайничал на разработчиков и еще на всякую херню? Что-то тут очень много чего не сходится. Роевцы молодцы, учли. Это вообще бред какой-то, я это обсуждать не буду. Что они учли? Скоро все загнется. Так, Мошка на крючке, красава Ярослав, спасибо, Андрюха, Мошкин, заплати долги и живи спокойно, выходите из гей-клуба, пока не остались без штанов, да, наверное, вход в гей-клуб был таков, что надо было снять штанишки до этого, ну, а на самом деле, да, ну, чего там 700 тысяч, заплати ты налоги и живи спокойно. 890 тысяч рублей в ЮМИ, пишет человек, хвастается тем, что у него есть. Сегодня это 890 тысяч рублей в ЮМИ, а 4 дня назад было, сегодня уже меньше, да, по курсу мы можем судить, вроде было, был больше курс, а завтра вообще кабинет твой может исчезнуть, или курс упадет. Не слушайте этого хейтера, пишет Ильфат Шакиров. Я на стейкинге разных монет зарабатываю, на ЮМИ небольшой процент стейкинга небольшой процент стейкинга с юми все будет хорошо я и пишу 32 процента в месяц это небольшой тогда мне страшно представить какие монеты в кавычках ты еще стейкаешь а, и алга казахстан пишет ух это уже потолок бля это действительно потолок и на этом мы закончим сегодняшнюю серию потому что и так на самом деле уже вышло 55 минут обрезать ничего не буду и у меня уже вот на экране потемнело Давайте открою штору. Это уже потолок, какие только олени не встречаются в Рой-клубе. 32% это небольшой доход у него. Чувак, научи нас где больше зарабатывать. Зачем ты вообще находишься в Рой-клубе, если это небольшой для тебя доход? Ну а на сегодня все. Роевцы, привет! Отдельно привет долбоебам. Оставляйте свои комментарии, а мы их будем в дальнейшем вот так вот в таком формате разбирать. Может, это кому-то будет даже полезно.